Здравствуйте, меня зовут Елена Цыганок, руководитель агентства горящих путевок Турбанжур. Одним из самых популярных направлений для отдыха с детьми из Турция. Куда же лучше поехать, на какой курорт? Если вы хотите, чтобы ваша чада на берегу моря играла в пасочки, то, конечно же, лучше это выбрать курорт Сиде или Белек, где хорошие отели с хорошей инфраструктурой, как для взрослых, так и для детей. Трансфер займет недолго времени, но если же вы хотите быть поближе, то для вас это посел... поселки Кунду и Лара, расположены в Анталии. Если вам хочется, чтобы был не только морской бриз, но и также пахло хвоей, то, конечно же, тогда выбирайте регион Кемер, где очень близко к берегу расположены горы. Но родители должны учитывать, что здесь каменистые пляжи от мелкой гальки до крупных камней. Если же вы выберете свой отдых на берегу Эгейского побережья и хотите увидеть все красоты той местности, то учитывайте, что очень многие пляжи с платформой и что совсем не подходит для семей с маленькими детками. Что касается питания, и это очень важно для отдыха с детьми. В хороших турецких отелях есть полноценное детское питание, о чем очень беспокоится, как правило, мамы. То есть есть молочная каша, есть пюрешки, отварной, отварные овощи, паровые котлетки, есть блендеры, где вы можете для своих деток приготовить пюре. Если вам этого всего будет недостаточно, вы всегда можете попросить повара, и он вам поможет приготовить блюдо для вас. Отдых в Турции – это отдых на берегу моря, all-inclusive, все на территории отеля, и очень часто с детками никто не планирует экскурсии. Мы сейчас не говорим о дальних исторических экскурсиях, таких как по Мукале, Эфес, Каппадокия, а появилось очень много развлечений поближе к пляжным отелям. В Анталии недавно открылся акванариум, очень большой и интересный, где будет интересно и взрослым, и, и детям. Есть два диноленда. и всегда родители туда едут под предлогом показать деткам практически живых динозавров, а в итоге от этих прыгающих, танцующих, поющих и, правда, практически живых динозавров не вытащить родителей. Вот. И одна из таких, на мой взгляд, очень экзотических экскурсий — это когда все на берегу моря купаются, загорают, а вы со своим ребенком отправляетесь на гору Тахталы. И там, забравшись туда, можете, э, э, можете за своим чадом поиграть в снежки. Впечатлений просто масса, когда в летний период, и, и, да, и, и здесь снег. Но я не говорю о тех видах, которые открываются с фуникулера, пока вы добираетесь на гору, и, конечно же, с вершины самой горы. Что касается э, анимации и мини-клубов, э, турецкие отели очень славятся своими мини-клубами Развлечения для самых маленьких гостей. Э, есть отели, в которых можно оставлять деток даже с одного года. Некоторые отели настолько заботятся о своих маленьких гостях, что даже придумали для них отдельный ресепшн, чтобы им было тоже интересно заселение и дальнейшее времяпровождение. А также возможны видеонаблюдения и множество разных развлечений от игровых комнат, горок и много-много другого. Наша семья очень любит отдых в Турции, так как помимо хорошего пляжа, сервиса в отеле, вы получаете массу удовольствия от всей инфраструктуры и можете отдыхать на территории, не заботясь ни о чем и наслаждаться отдыхом всей семьей. Поэтому, путешествуя в разных странах, мы снова и снова возвращаемся в Турцию. Отдыхайте с огромным удовольствием, а мы вам поможем.